Привет! Ты думал это видео про DotaWing, потому что здесь бродяжка? Нет! Это видео про Вороботс! Тебя уделали, зритель! А если ты смотришь мои видео не первый раз, то ты, возможно, понял. На самом деле это видео про Вороботс, да. Это просто шутка такая, да? Пожалуйста, посмотрите мои видео до конца, мне это очень помогает. Ладно теперь уже по правду. Сегодня будет видео про робот и маленький обзор новостей тестового сервера и что вообще там будет нового. А нового много чего, кстати. Для начала с тестом в сервере будет новый робот и новые три оружия. Новый какой-то вообще тип оружий. И они вроде как немецкие, германские, не знаю как правильно произносить. Но вот э, как они выглядят и вот как они правильно произносятся. Я смотрел видео англоязычного ютубера. Он как немец и знает, как их правильно произносить. The, the word Итак, теперь вы знаете, как правильно произносить название этих орудий. Это название немецкие, да, я уже говорил. И они будут э, орудиями рельцитронами. Я не совсем понимаю, что это значит. Но, насколько я могу предположить, это орудие, ты их держишь, держишь, держишь и стреляешь. И чем дольше держишь, тем лучше они стреляют. Ну, то есть, как, например, Арбалест или же Трибушет, только там держать надо вручную. Но этого я точно не знаю, на тестовом сервере еще не был. И, наверное, завтра выйдет видео. Ну, нет, не завтра. Через 5 дней у меня такая вот... Будет традиция делать видео каждые 5 дней. Потому что я не могу делать их каждый день, но и неделю это слишком большой перерыв. Поэтому буду вот так. Значит, через каждые 5 дней. Через 6 возможно. Значит, через 6 дней или через 5 выйдет видео про тестовый сервер, где я играю на этом роботе Яга. Или как-то так на новых орудиях. А также тестирую ребаланс, который пиксоники решили сделать. Да, теперь пора ребаланс. Они много чего сделали баф, но и кое-что понерфили. И кое-что для меня не очень-то хорошо обошлось. Сейчас покажу. Для начала список того, что бафнуть. Мендер. Скорость способности 6 секунд. Скорость, скорость в способности из 70-90 километров в час. Сопротивление урона... Плюс 20%, то есть теперь у него 70%. Вейланд, мощность ремонта плюс 15%. Тир, мощность ремонта плюс 20%. Вот спасибо разработчики, вот бы добавили это на тестовый сервер. Хейдес, урон встроенной пушки плюс 15%. Прочность плюс 15%. Эмбер, игнайтер и блейз, урон плюс 5%. Ну, мне огнеметы не нравятся, но те у кого они есть, отцы Молодцы. Не зря качали. Редимер, урон плюс 5. Механика стрельбы изменена в соответствии с тараном. Ну, по-моему, это как-то не очень правильно. Редимер-то это тяжелое орудие, а таран среднее. Лучше есть редимер, просто улучшит урон. Таран, урон плюс 5. Кваркер, атомайзер, нуклеон. Точность увеличена, то есть они еще увеличили точность. Очень они хотят, чтобы люди покупали эти атомайзеры. Но я не собираюсь, мне они не нравятся, тем более что они делают с одним атомазером. Арбалест, баллиста и трибушет, урон плюс 10%. Финрир, скорость способности плюс 5%. Буворк. Прочность щита Аегис. Плюс 5%. Вот я хотел своего Буварка. Но вот что-то передумал. Все-таки у меня уже есть два новых робота, о которых я тоже в этом видео расскажу. У вас задержка между выстрелами 0.5 То есть оно будет вообще сейчас стрелять Просто пью-пью-пью-пью-пью Или как? 0.5 секунд это ж Боезапас теперь у вас под 12 То есть оно станет теперь дальнобойным МП-5 Надо обязательно тестовом сервером все это проверить Стинг Это который очень быстро расстреливает все Свой боезапас Урон плюс 10 И от корольдии тоже Аваланч, урон плюс 15, боезапас 16, и забыл 12, то есть еще дольше будет стоять, и ион урон плюс 10. А теперь нерфы. Конечно же, как разработчики могут без этого? Равана, прочность минус 10 секунд, время действия способности минус 1 секунда. Нельзя захватывать маяк во время способности. Аоджан, вот которого уже нерфили, уменьшали скорость ему. Время действия способности минус 2 секунды, еще уменьшили. И урон, стоя оружия минус 20. Лич. Время действия способности минус 2 секунды. Ну, у меня ведь лич. Да, у меня теперь есть лич. Авенджер. Урон минус 20. Вайпер урон минус 10. Сторм. Еще раз его понерфили. Частицы выстреля 6, а не 8. Спаркс, коржка урон боезапас, все минус 15. И фейсшифт нельзя захватывать на при активации. А почему скоржи-то понерфили? Они ведь дальнобойные орудия. Также Avenger. Уже нерфили. Уже один раз я помню. И сейчас еще раз его понерфили. То есть э, теперь мне нужно будет точно сменять с, с, на своем раджине. Авенджер на вайпер Его хоть и на 10%, но все же будет лучше, чем понерфенный в 2 раза Авенджер. Новости с предыдущего ивента. Помните? Был такой. Так вот, мне за последнюю... Вот я последний раз сотку потратил, решил, ну ладно, потрачу. Опять как нибудь фигня выпадет, да? Скорпион. Мне не нужен нуклеон один. Кваркер, атомайзер, мне это все не нужно. Мне вот в Юнит были, клокин Юнит, а все остальное мне вообще не нужно. Если Скорпион выпадет, как его качать? А все остальное, детали одни, детали, детали, наркоблоки. Вот 1000 голды было бы круто. 600, 300, да даже 300 голды я бы обрадовался. И потом я просто буду копить за тот, который за сотку. За 1000, то есть. Ну что ж, давайте откроем последний раз. И мне выпадает Лич. с кораблеч. Круто. Да, круто. Теперь я думаю о том, чтобы заменить Наташу на Лича. Потому что... Потому что круче он, Наташи. Надо только прокачать его. Наташа-то у меня так-то пока что она еще круче Лича. Потом еще пилот на Лича в операции был. И я его получил. И я вам покажу, кстати, как он работает. Работает он не очень. А Лич вот выглядит красиво. Я даже покажу, вот в способности он очень работает красиво. А если бы у меня была красивая графика, то он бы еще красивее работал. У него три активных модуля. Ну, у бедной Наташи всего один активный модуль. Вот как мне повезло, а, с Личом. Да. И вот этот самый Тест. Я со своим другом из клана Иные решил протестировать Лича. Значит, вот, Лич. Я страйдера заменил Лича. Ну, ну, просто так. Итак, это тест уже с пилотом. То есть, пилот на Лича, он дает ему... Защиту он ему уменьшает. Но, зато он увеличивает урон, который получает его противник. Сейчас смотрите, как это работает. Равана подходит ко мне, я включаюсь, и он начинает по мне стрелять. Я получаю много урона, но и он получает столько же. И смотрите, как красиво работает способность его. Крылышки у Лича появляются, и как она складывается красиво. После боя мы выяснили, что урон мы получили одинаковые, просто у Раваны больше здоровья. И если бы я лечился, Равана продолжала бы меня бить, она бы умерла. Раванова проиграла Личу, если бы стреляла в способности. А теперь я беру Лича, но уже без пилота. То есть Лич работает как обычно. Защита у него... Да, кстати, защита у Лича обычно 90, а вот э, с пилотом Изабеллой Портер она понижена до 70, а урон повышен до 60% возвращаемый. А здесь... Защита 90% ключа, как видите. И возвращает он 10, кажется, процентов. То есть, примерно одинаково. Мы получаем одинаковое количество урона. Если бы он вот сейчас не стрельнул, то у нас бы была тоже одинаковая статистика. Я думаю, что пилот должен работать не так. И может быть это какой-то баг. А может быть так и должно работать. Посмотрим. Пофиксит ли они это или нет. Может быть, я просто я глупый. Следующая боевая ситуация немного странная. Я встретил вот такого странного человека. Вот там, наверху, Равана. Я думал, она пойдет меня атаковать, однако же. Она просто ушла. Просто ушла. И как видите, Равана не стреляет по. Enemy 1, он даже он, спрыгнул с моста. Боясь, что Романа его убьет. А она просто идет своим путем. И никого не трогает. Запомните, он Enemy 4. Он просто ух ушел. И все. И он даже не обращает внимания на остальных. Возможно, он слишком увлечен. Хочет убить Enemy 6 или что-нибудь в этом роде. Но я не вижу, чтобы он стрелял. Вот, как видите, я навелся на энэми 6, смотрю, получает он повреждение или нет. Нет, он не получает. Он будто бы просто, просто не стреляет по энэми 4. А энэми 4, вот он, как видите, он получает повреждение. То есть, шестой в него стреляет, а четвертый нет. Очень странный человек. Ну а потом я решаю кость с ним. Надо продолжать бой. И у меня лаги, я умираю. Потом, я когда вывел Титана, встретил того же Enemy 4. Вот видите, на Джане. Он просто ходит. Он не стреляет в меня вообще. Не знаю, что было бы, если бы я в него стрелял, я решил в него не стрелять. Ну, как бы он же первый начал не стрелять, так чё я буду... Вот он, он просто не стреляет, он не то чтобы мне помогает или наоборот. Он просто.. Просто не стреляет в меня. И все. А я на как видите, все еще на фальконе. У него Тандер МК2, возможно, и фалькон тоже. И Гриффин, тот, которого я стрелял, помните, и решил мне, видимо, помочь. А вот, мое оружие, кстати, игнорирует защиту фалькона. Не полностью, а так, частично. Так, Орес, уймись. Вот так вот. Так, фалькона завалили. И теперь я в эноме-2 тоже не стреляю, потому что он от меня не стреляет. Такое у, вас у нас взаимное соглашение. И мы вместе идем прессовать эноме-4. Ой, то есть эноме-1. Эноме-4 это тот, который не стреляет чему то Enemy 1 Включил свой щит, сейчас Enemy 2, наверное, завалит Нет? Нет, он успел спрятаться Ну, сейчас я пойду Его валить Так, обезоружил тебя И давай, Enemy 2, завали его У меня второе место, так что можешь забрать А? Нет? Ладно Enemy 4 Как видите, не стреляет Ни в меня Ни в Enemy 2 он летел, там огнем жок, но это просто автоматически. Потому что Джан летит и жгет. Он ничего не может с этим поделать. И здесь, как видите, когда меня начал добивать Артур, Enemy 2 стал на меня заглядываться, решил забрать меня, прежде чем меня заберет Артур. Оказывается, была лишняя 1000 ключей. Что ж, давайте откроем сундук за 100 ключей. Что же, за 1000? Тоже нам выпадет. 1000 голды. да, это клево. Лучше, чем какое-то оружие. А теперь давайте поговорим о графике и настройка графики в игре. Здесь, кстати, возможно и не, кстати. Как видите, я убил способностью Ноденса, то есть обезоруживанием. Она наносит где-то несколько тысяч урона. То есть это крутой тайминг. Итак, в игре есть всего пара... Точнее две настройки графики, которые вы никак не можете повлиять. Это только от вашего... От мощности вашего устройства зависит. Если у вас мощный, то у вас будет красиво. Если вы не мощный, как мой телефон, или средний, то у вас будет графика как у меня. Нормальная, но все же можно и лучше. На... Красивых, на новомощных устройстве графика красивая, очень. Даже тени есть, но кое-где нет. Они иногда просто пропадают. И я заметил, что на моих старых, очень старых видосах, графика остается тот же, той же, даже, возможно, и хуже. Но прикол в том, что там были тряски экрана. А сейчас у меня нет... И это очень странно, сейчас я вам покажу записи мои старые, когда еще я играл года два, три назад, не два, кажется. Телефон у меня был тот же, но все же почему-то тряска экрана была, а сейчас его нет, просто нету тряски экрана. Как вы можете здесь видеть, это моё довольно старое видео, два года назад. Может быть, это кажется и не очень давно, но мне довольно давно, потому что... В моем ангаре столько всего поменялось за эти два года. И в игре столько всего поменялось. Видите? Тени. Тени есть. Это, кстати, Боа, робот, который удален из игры. И как бы он есть только у тех, кто его купили ранее. Вот, видите, подо мной тень. И вообще трясется экран, видите, когда в меня стреляют. Вот сейчас я, конечно, глупый поступок делаю. Я пойду на всех этих шестерых. Не, пятерых, хотя стоило, конечно, подержать маяк, но я тогда сильно играть-то не умел. Да и вообще я видео делать не умел, поэтому вы можете слышать мой голос там на заднем фоне детский, но его тупо не слышно из-за музыки. Вот еще. Это, это же видео, только я уже тут на Наташе вышел. Видите, когда я стреляю, прям трясется экран весь. Ну и, конечно же, моего голоса не слышно. Ну вот точнее голос сейчас который слышно и как видите у меня всего три было слота тогда еще не понерфили ряопушки ой блин какие крепушки? их еще не было тогда тогда еще не понерфили дробовики они еще тогда крутые были и у меня на фиджине стоял дробовик и музыка тогда была новогодняя возможно вы сейчас немножко слышите но если вы смотрели мое прошлое видео вы знаете какая она и у меня был даже не 30 уровень но тогда на 30 уровне ничего не открывалось сильно, поэтому как бы и смысла не было его добивать. И у меня еще был, кстати, да, Mobizen. То есть, Смотри, я не помню, шторм, был ли шторм, это шторм, мой старый шторм. телефон, который Samsung, или же это был уже мой телефон сейчас, который, кажется, все-таки это, возможно, был не тот, а другой телефон. Тот-то телефон еще хуже был. Но, как ни странно, все же он, ну вот, как видите, лучше, почему-то. А и тени играть. здесь были, и тряска экрана была. Вот, кстати, в графике тут, да, Ладно, возможно, тут есть некоторые такие режимы, как промежуточные. Например, сейчас у меня ничего из этого нет. Ни тряски экрана, ни теней. Вот это уже видео мое более как бы, позднее, видите? Уже нету киномастера Марки, но тряска экрана еще есть. Это было год назад я снимал, видите, у меня какая она та же, крутая. Видео называется, кажется, обзор на War Robots» или что-то такое. И у меня здесь все еще 4 слота год назад было. И Фиджин все еще ходил с этим вот, с штормом. Тогда мне показалось, что-то какая-то крутая пушка, поставлю-ка я его на Фиджина. А потом мне выпал Вортекс из какого-то сундука или же из какого-то ивента, я не помню. Но Вортекс у меня вот появился. Здесь вы видите, как я помогаю своему другу. Ну, просто рандом. Но экран трясется. Все еще это трясется экран. И сейчас вот снова старые. Они у меня просто так вот, как. Не по порядку. Это еще вроде как. Вот у меня видите имя другое. Ей... но нет, я не менял аккаунт, я просто имя себе сменил. Не знаю, зачем мне я такое имя себе выбрал, не помню. Маленький был тогда еще. И вы видите, как я совершенно не дорожу своей Наташей бедной. Сейчас бы я играл более осторожно. Я тогда играть-то сильно не умел. У меня были пины на Наташе. Ну, вы помните, пины, ракеты такие. Это как. Пеньяты только хуже. Вот, кстати, вот этот монтаж уже не я делал. Это уже. Это вот тот я делал прошлый. О, и кстати, они изменили фигурку Фиджина способности. Видите, она как кругляшок. А раньше она была другой. Я сейчас. Я даже выходил из боя. Хотя выходить из боя вообще не надо, потому что уменьшают награды. И еще вот такая странная вещь то, что. Раньше я мог, вот, 10 секунд целых я стоял. Стоял вот так, значит, сидел. И мог смотреть вокруг, пока все приходят. А сейчас я, наоборот, прихожу позже всех. О, видите, как экран трясется, Когда я из своих тандров стреляю. А сейчас вообще никак. Неужели тот телефон был мощнее, что там были тени, или... Или это просто у пиксоников требования игры повысились, м? Вот я не знаю. Здесь, кстати, всякие новогодние украшения разбросаны. Это потому что я снимал где-то в декабре, в январе. И там был новогодний ивент. Ещё видите, снег идёт бутербургом. Так, чуть-чуть. И меня тут просто... Убили дальнобойным оружием. Но это я не буду показывать. Просто вот те сцены, где трясется экран, чтобы было понятно. А еще я тогда не умел пользоваться вот этим грифином до да, его зовут и я просто прыгал на месте иногда а может это баг какой-то был я не помню я тогда вообще не сильно чего умел и не сильно я разбирался в игре я не у был... меня не было вконтакте я английский вообще почти не знал но ну, а чё с меня возьмешь два года назад было вот то, что без э, значка Мобизена, это было уже год назад, когда у меня уже телефон, вот, который сейчас у меня есть, кажется так. Хотя кажется, я еще, по-моему, я все-таки снимал еще немного на Мобизене на новом телефоне, а потом понял, что здесь есть более крутая бесплатная и вообще лучшая программа. Вот это уже видео два года назад. Как видите, имя у меня уже такое же, как и сейчас, Кейк. И я в другом клане, Каламити. Это английский англоязычный клан. Я просто случайный клан нашел, чтобы просто мне бустеры. Ой, не бустеры, но. Ну, задание кланашки было. И как видите, экран трясет сюда, когда стреляю из своих. из тандеров у Наташи. И у меня все еще здесь 4 слота. Это было год назад. Но это уже больше, чем было тогда. И Наташа у меня, видите, была такая дальнобойная. Только я сильно не мог и не умел пользоваться. Пытался там что-то качать. Вот эти Гекко. Я их не покупал, кстати, они мне выпали. Я думал делать дальнобойную, дальнобойную Наташу. Такую вот на, флю... на флаксе и с фрибушетом. Хотел второй требушет за голду копить, а потом, как бы, уже начал понимать, что каких роботов качать надо, каких нет. Вот сейчас, вот сейчас это уже запись с того, что сейчас. Это я буквально вот вчера снял. И не знаю, то ли это так совпало, то ли просто мне сегодня не повезло, а может просто у телефона было плохое настроение, но... Как видите, лагает сильно. Лагает жутко. Вот, видите, я даже ходить нормально не могу, лагает. А может это серверами, пиксоников, что-то не так. А может просто я это играю вечером. И игроков много, поэтому лагает, Ну не знаю. Еще запись тоже, кстати, FPS немножко жрет. И так получается, что я играю сейчас даже хуже, чем раньше. Что довольно странно. Потому что раньше я... Я думал, что я стал лучше играть. Но Лаги со мной не согласны. Вот, видите? Я з... нажал. И... Игра виснет. Виснет. Видите, как изменился с... значок Фиджина? Способность вы... выдвинуть. Он стал таком... Ну как, трапецией что ли он стал. А был кружком. И... Вот-вот, я только появился, а уже пол-ХП у меня. И никакой тряски экрана нету, как бы я не стрелял, где бы я ни ходил. Сейчас я еще на тоже выведу, увидите, что тряски экрана нет никакой. А лагов почему-то стало больше. Неужели мой телефон стал хуже? Я даже вот не буду вставать. Ну вот какой смысл, что я встану? Не поможет это от щита -реса. Так, ну наверное возьму сейчас. Возьму сейчас его. О! Фиджин, здорово. Да, Смогу я хоть убить его, нет? Такие лаги, что я.. Ну вот, так, мне меня еще лич вылечился. Фиджин на пульсаре. На двух, кажется, пульсарах и на одном пунишере. Ну, хоть Фиджина завалил. И то хорошо. Сейчас. О, я и лича убил как-то. Так, пойдем. Спектр лечить. Спектр. 4, 3, 2, 1. лови аптечку. О, все, долечился до максимума спектр. Сейчас аресу может еще заберу, если лаги не помешают. Помешали. Так, а ты кто тут такой на руку сидишь? Сейчас собьем тебя, Гриффин. Хотя нет, не собьем. Потому что лаги. Ох, у меня осталось два оружия. Я теперь просто безоружный. Только когда я выдвигаю. А. Ой-ой-ой. Так у нас все мои кипозаряли, оказывается. Ну ладно, тогда Наташку вывожу. Хоть по пауку постреляю, что ли. он видите, вообще никакого. Никакой тряски экрана. Ничего. Просто. Мэ... Блин, у меня еще и паук обезоружил. Ладно, выведу давнодренса. На спавне. И покажу вам, кстати, я заметил кое-что. На старой записи, вот здесь вот, на карте Луна, вот на этом подъеме горели огоньки, а сейчас они не горят. Сейчас я покажу запись с того, как оно было и то, как оно сейчас. Вот запомните сейчас. Вообще никаких огоньков. Просто, ну как бы, просто подъемная такая штука. Платформа. Вот, как вы можете видеть, два года назад было очень ярко. Год назад светилась. А сейчас вообще никак не светится. Почему так? Нет, вот я не могу понять. Почему? Зачем они это изменили? Зачем они убрали красоту? Ну, оставили бы хотя бы слабый свет. А так вообще без света так... Ну как-то... Не знаю. Не очень. Ну, еще, кстати, ремастер версия этого робот-с вышла. Точнее, на тестом сервера просто, но она есть. И на следующий тестовый сервер я обязательно схожу, сниму видео. Лаги будут жуткие, возможно, даже снять не смогу. Лаги не из-за того, что сервер плохой, а из-за того, что красиво. Из-за того, что много прогружать чего надо. И мой телефон просто физически не справляется с этим. Я не говорю, что мне нужен новый телефон. Хотя, возможно, мне и нужен новый телефон. Но... Мне и с этим хорошо, и ценники говорят, что на новом тестовом сервере есть возможность настраивать графику, то есть и на живом сервере, когда, он, когда тестовый сервер станет, ну вот тот самый красивый, станет настоящим, то есть когда они сделают обновление игры, которое очень сильно изменит его, и сделает его ремастерит как бы, вороботся, и больше уже не будет старого вороботся. Но, правда, все сохранится, конечно, все ваши учетные записи, <смех> все сохранится, показывники нам это обещают. Но вот только одна проблема, похоже, что я не смогу записывать видео. Но я надеюсь, что все-таки будет возможно настраивать графику и там. Они вроде даже говорили, что будет. И я буду выбирать для того, чтобы когда я играю, записываю, играю и записываю. Выбирать самую маленькую настройку графике, самую худшую, чтобы я мог спокойно записывать, общаться с вами без лагов. А когда я играю один, я выиграл на средний. Ну, наверное, все-таки высокую мой телефон не подценит, он уже старый, ему 2 года, он не предназначен для таких тяжелых игр. Для этого нужен компьютер, там эмулятор или ну, более мощный телефон. Но мне и хорошо есть средний график, и даже есть худший. В любом случае, это будет лучше, чем сейчас. А это уже хорошо, я рад. Ну, я и не смог бы играть на высокой графике просто из-за лагов. Тем более на записи. Запись у меня просто... Вот на тестовом сервере я пытался записывать, когда супер графику тестировали. И у меня просто не... не записывалось. Я не мог записывать физически. Запись не начиналась. У меня лагало. Даже без записи, а с записью просто 0 FPS. Поэтому придется играть с плохой графикой, но зато хотя бы больше FPS. Пиксоники даже обещают, что будет ру лучше работать. Ну, то есть, по идее, должна новая версия Vorobats с улучшенной графикой должна стать лучше не только по графике, но и по всему остальному. То есть, по производительности по тому что телефон нагревается по идее должно все это улучшиться и нагреваться должно меньше спасибо что досмотрели до конца видео пока спокойной ночи и ждите от меня через пять дней видео с тестового сервера и насколько сильно у меня там лагает